Всем привет! Появились две квартиры с ремонтом в районе Мамайка на улице Волжская. Статус квартира, территория закрытая, место ровное, до моря около 10 минут пешком по набережной речке Псахе. И сейчас мы с вами по ней погуляемся, Вставляю кадры со своего видеоархива. Прогуливаюсь по набережной речке Псахе и двигаюсь в сторону моря. Классно здесь прогуляться. А тем более, уже не жарко. Ну и заодно я засеку, сколько действительно идти до пляжа. Красивая-красивая стала мамайка. С каждым годом все лучше и лучше. Что-нибудь ловится? Бывает? Может быть, кого интересует. Посейдон. Здесь у меня есть кое-что интересное. А вот я и на пляже. Вот так выглядит сегодня пляж Фазатрон в районе Мамайка. Вот как я и сказал, 10 минут это получается 900 метров. Ну а мы двигаемся дальше. Кстати, в самом конце видео поделюсь с вами очень любопытной информацией. Вот так выглядит жилой комплекс Майами в Сочи. Это небольшой трехэтажный дом на закрытой территории. На первом этаже магазин Магнит. Рядом с домом японская и европейская кухня. Салон красоты. Вот в этом доме пиццерия, также медицинский центр, мини-маркет хлеб до да стоматология, косметология, кофейня, аптека, живое пиво, отделение почты. Смотрите, кафе «Сказка», если понадобится отдел полиции, автомойка, химчистка, пекарня, автобусная остановка, всевозможные... Овощные палатки. В общем, все возле дома. И вот так выглядит дом снутри. Парковочных мест хватает всем. Повторюсь, территория жилого комплекса Майами закрыта. А это каньон 3. И, к слову говоря, цены здесь от 165 до 250 без отделки. Чистенький подъезд. Вести зеркало. Кстати, коммуникации в доме центральные. Горячая вода и отопление от двухконтурного газового котла. То есть коммунальные платежи будут минимальные. Обе квартиры одинаковые. 27,3 квадратных метра. С новым ремонтом. Теплые полы. Квартиру можно купить с квартирантом. Так скажем, с готовым бизнесом. Видео по квартире тоже имеется. Отправлю вам его по запросу. Кстати, стоимость у квартир разная. Первая продается за 4,600, вторая за 4 4,800. Жду ваших звонков по телефону, который появится на ваших экранах. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также много вторичек в Инстаграм. А у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.